И всем привет, с вами как Садапиксед, сегодня я буду обозревать свои моды, для этого специально скачал блюстак, потому что он только на телефонах, а у меня сейчас пока что нету телефона, он у меня будет уже скоро, но сегодня мы пока что на нем поиграем с ПК, вот. Сегодня я не буду вставлять музыку из главного меню, она меня самого бесит, поэтому лучше в главном меню без музыки играть, но... Просто я вам хочу это сказать, предупредить. И внимание, дисклеймер. В данном видео есть очень громкие звуки. И вся музыка, которая находится в игре, сделана, ну, добавлена туда мною. И не является, как бы, как вам объяснить. Короче, в игре куча много громких звуков. Вот, и поэтому я буду играть сегодня в обычные уровни, но вам покажу графику только. Музыку вы сами уже посмотрите. Я там ссылочку оставлю в описании, поэтому там это, посмотрите. Вот, поэтому сейчас мы зайдем в него. Так, я хотел вам показать загрузочный экран. А он там тоже кастомный. Вот. Да, вот видите, Pixel в Dash. Да, даже здесь написано. Вот, я уже тут забрал награды. Я сейчас хочу пройти ретро-рей и посмотрите на лайк и дизлайк. Вот что вы выберете? Лайк или дизлайк? Я поставлю лайк RetroRay. Поэтому вы обязаны тоже поставить лайк. Потому что я поставил лайк, и вы должны поставить лайк. Вот, здесь еще вот такое вот сердечко я поставил. Вот, папочку такое сделано, прикольно. И сейчас покажу вот здесь вот. Вот эти кнопочки, они стали более ярче. Там и другие цвета еще более ярче стали. Так, ну вот я вам показываю все уровни, насколько какие я проходил. Вот. И еще замочек такой вот прикольненький. Вот. Поэтому сейчас э, я буду э, вам проходить, ну, показывать ротроры, опять же. И музыка здесь не будет играть. Я вам просто показал основное. Вот, поэтому давайте же, собственно, начнем. Так, только сразу же на паузу поставлю, чтобы звук включить. И давайте на полный экран. Все. 3, 2, 1. Что-то как-то тупанул сейчас попробую заново пройти с первой попытки, но ну, со второй уже получается. Я его проходил на фоне, у меня пройден. Я сейчас все какого пути до <музыка> я прошел тут Петь уровень завершен, и я еще специально пройду для вас на практике, так как не выключись. Вот, чтобы пройти то же самое на практике, только а, это можно пройти на практике? Да. Так, теперь заново врубаю звук, потому что в меню не очень хороший звук, и я не хочу вам лучше портить. Ой. Так, стоп. Так, я вам спойлерю музыку, я сказал уже, что не буду. Все, без музыки играем. Я вам не хочу спойлерить музыку. Так, это случайно. А сейчас будете слышать клики моей мышцы, конечно. Вот, я просто хочу показать, что табличка в конце тоже на практике нормальная. Вот, я попробую еще какой-нибудь левел пройти. Вот, и скоро выйдет сникпик данной версии, да. Так, у меня в Телеграме ее уже, конечно, можно скачать. Кстати, ссылка тоже будет в описании. Можете хоть там, хоть там скачать. Все равно без разницы, короче. Так, сейчас попробую снова набить. Нет, не получилось свой старый набить. Так, так, так, так, так. так. Пигасил, Опять монеточка. Ну, полетели. Все, видите, практика завершена. Все, давайте пойдемте с вами сюда. Сейчас э, мы найдем какой-нибудь левел, в котором нормальная музыка. Так. Я хочу кого-нибудь... Давайте я нормал пройду какого-нибудь. Не, я лучше пройду какой-нибудь изи, Ну нафиг. Где-то я этот не находил. Левел. Не darkness. Сперт флэппи 2. Так, значит, он у меня в как был, этот левел, который я хочу сейчас открыть. Не то, не то, не то, не то, не то, не то, не то. Я все тут на авто проходил, чтобы музыку послушать. Solar нет. Вот. Never be alone. Всё, загрузить. Стоп. Музыку. Ой, чё, а чё тут... Я помню другой лэв, нет. Он намного сложнее. Э а, кстати, вот сейчас вы слышите звук. Который использовался правдой. Для меня это вообще сфукал. перепрыгнуть-то все что ж такое тут ну, я ну, на практике это проходить не буду. понятно это не тот левел ну зато 12 процентов теперь офигеть это не тот левел который я искал это другой наверняка хлопит джамп завода Mm -hmm. Так, понятно, сейчас боюсь ищем поиске. Где он был? у него Origin запустился иди в пол Это Origin уйди Вот, я нашел этот левел Как звук-то включать, не выходя в меню? <музык> я случайно включил музыку <св> Вы этого не слышали Вы этого не слышите. Смотри, я сдох. Офигеть. You, да, я нажал. Блин, я нажал. You, Вы слышали, как я нажал? Я ходил на садочку с первой попытки, но видимо не на этом пока. You, Я вот почти отвлекся вот на этот зад и блин слился you сильное заявление но я его прошел я его проходил на своем устройстве все вот я сейчас вместе с вами перейду в главную менюшечку и на этом закончу видос получается сейчас закончим видосик хорошенечко. С вами был как всегда Пиксет. Всем покеда.